Словно у в рот воды набрали, звери дружно так молчали. Ушат волка один прах, а в глазах у всех лишь страх. Что к чему кабан смекает, речь такую начинает, что о, под волком вытерпели. Гаорушка хлебнуть успели. Филина забыл ученье, вот и вышло искривление. Где звере, у вас права? Там же, где Исокола, где медведи, соловьи, лебеди и муравьи. Это он издал закон, кто востер в один загон. Но мы криду победим, соколов всех возвратим. Вынесем, друзья, закон, открывай скорее загон. Мы покажем, твою мать, как рот правде зажимать. Пусть расскажут сокола, волка, темные дела». Тут загоны открывали, всех зверей освобождали, смех и радость на глазах, все целуются, в слезах, соловьи победной трейли, еще кончить не успели. Тишина, вдруг, наступает, к дубу сокол выступает, звери. Весь лесной народ. Сложна жизнь, кто разберет. Много думал я в загоне. О жить ей лесном законе. Это, братья, всем урок в жизни верховодит, волк. Мне в загоне дан ответ, без укусов места нет. Хитрость, алчность, острый зуб, вот, друзья, вам волка суд. Что ж вы все хвосты поджали? Были здесь и все видали? Неужели только нам нужна, правда, соколам? Вспоминаю здесь... Сейчас мудро филина наказ, вы неправильно живете. Вы зачем, друг, друга, живете? Это он издал закон, кто клыкаст в один загон. Ведь от волка один прах, а в глазах у вас лишь страх. Не возьмете видно в толк, в каждом звере живет волк, и не волк, а так волчишка, да трусливенький зайчишка. Друг на друга вы же сами, Смотрите порой волками. Уж привычками ж зверей покусать, Кто послабее. Что ж, кусайте, кто слабее. Вас сожрут, кто посильнее. Опьяняет разум кровь. Вы забыли про любовь. Коли жить мы будем дружно, Остроты а клыков не нужно. Если ж враг какой, агрессор. Не дадим в обиду Льеса, но чтоб толк был, так опять. Нужно дружно защищать. Ну, а как леса другие? Как они там, не враги ли? Очень знать бы я хотел, долго в сидел. Как бы это все проверить? Не сороком же мне верить. Этих знаю. Тут как тут, языком пургуми тут. Они худо там живут, поучиться, хлядадут. Тишина, соображают. А кабан провозглашает, вот что сокол, не спеши. Ты нам книгу напиши, чтобы детки не забыли, как в загоне вас губили. Чтобы каждый зверь сам мог поучиться жизни впрок. Тут внезапно, как проснулась, вдруг... Лисичка встрепнулась, на звеи стрельнув очами, удивила всех речами, звери, милые мои, сколько вынести могли, говорюшка под игом волка. Да вот разобраться толком нам помог один кабан, ему удар от бога дан. Так давайте не лукавить кабана, назначим править. Тут все звери загалдели, с одобреньем зашумели. Смех и радость на глазах, все целуются. В слезах. Стоп! Читатель, что опять мне всего не повторять, Я скажу, что небеса тут узрели чудеса. Всех кабан там позабавил, Как по-свински лесом правил. Заявлял, грозил, громил, да, Чуть лес не разорил. После этой всей мороки стала очередь сороки. Следом еж, что было сил, временно себя взвалил. Да, медведь, что было дух, лесу оказал услугу. Было там, слыхали мы, много разной кутимы. Только все же, наконец, в сказке сей пришел конец. Лес вдруг взял, да и сгорел. Всех оставив неудел, все, как крысы с корабля, разбежались кто куда. На огромном пепелище только лютый ветер свищет. Воет, стонет и крепчает, да живой души не чает. Воет, стонет, вновь и вновь про забытую любовь, да никто не замечает. Что? Конец уж очень страшный. Так спрошу я вас, а как же? Как же зверь и мог Жизнью распрядится впрок? Он не пишет, не читает, Слова верного не знает. Только рык, чириканье, гугуканье, гигиканье. Если б так людей заело, то тогда Другое дело. Описать бы я не смог, Я ж певец, а не пророк. Мы, певцы, не смотрим вдаль. Впрочем, есть еще деталь, сказка ложь, давний намек, добрым молодцем, урок.